В одном из коммунальных квартир дома под Нижним Тагилом произошла странная история. На этаже с планировкой коридорного типа одна семья перекрыла доступ к месту общего пользования. В итоге 18 жителей соседних комнат остались без туалета. Спор за метры затянулся и чтобы временно решить проблему, управляющей компанией пришлось поставить унитаз на общей кухне все удобства оказались в одном месте. Сначала супруги этой самой перекрывшей туалет квартиры сообщили в начале апреля своим соседям, что доступ в сам узел прекращается. В следующее утро жители цокольного этажа обнаружили дверь, переграждающую путь в единственный туалет на всех. На лестничной площадке были сложены два демонтированных унитаза и поставлена плотная дверь так 13 взрослых и пятеро детей остались без туалета естественно люди вызвали полицию на месте происшествия органы власти проверили законность действий участников конфликта ну а пока суд додела, вот эти 18 человек лишенные элементарных гигиенических условий, днем наносили визиты родственникам для того, чтобы попасть в туалет, пользовались платными туалетами в торговом центре, а в сумерках выходили на прогулки в лесопосадке. Извините. И так две недели. «Это очень неудобно в одном помещении готовить и мыть посуду, справлять нужду, но все-таки лучше, чем по лесопосадкам ходить», рассказывает мама двоих детей. В общем пользовании была большая кухня, ванная, туалет, составляющая 14 квадратных метров. За все это, естественно, жители квартир экстра платят деньги. 29 апреля... Жители этой квартиры подали иск в суд, но пока дойдет дело до суда и разбирательства, им вот так и придется одновременно кому-то сидеть на унитазе и тут же готовить или может быть даже кушать. Это не единственный случай, вот здесь накануне празднования 9 мая особенно приятно посмотреть вот такой репортаж. Через три месяца Григорию Антоновичу исполнится 93 года. Участнику тех самых первых боев на границе в составе Брестского погранотряда, герою, который вышел победителем в страшной войне, оказывается не под силу справиться с чиновничьей бюрократией. Уже больше 20 лет ветеран пишет и обращается во всевозможные чиновничьи инстанции в надежде хоть как-то улучшить свои жилищные условия. Но мечту старика о горячей ванне местные власти исполнять не спешат. В барат провели холодную воду и канализацию. Правда, унитаз почему-то поставили прямо на кухне, буквально в метре от газовой плиты. В туалете кухня. вот, Ну вот же, готовлю. Вот. Ну, ну как а? Ну и тоже спасибо, дай Бог им здоровья. И Марья Ивановна, жена, не успела даже, даже не ради сходить сюда, умерла. Прежде чем я скажу свое заключительное слово по поводу того, что я по этому поводу думаю, стоит посмотреть еще вот эту интересную даму. Тур, здесь холодильник, телевизор. Можно, если что-то готовить или кушаешь, телевизор включить. Работает Вот Здесь стол У меня такая кухня в зеленых тонах Как вы уже заметили Вот Только вот на столе Вот эту вот скатерку надо зелененькую купить еще Вот Вот здесь у нас умывальник Вот, девчонки Здесь вот зеркальце Это, кстати, зеркало с фикс прайса Сюда я его прикрепила Как раз само то Вот вот здесь вот, кстати, девчонки, вот, вау, здесь унитаз, его даже в принципе не видно, да, скажите же, его даже в принципе не видно, вот так прям аккуратненько в уголок вошел у нас, вот, мы с мужем придумали, думаем, чтобы наша попка не мерзла, на улице не бегать, сделаем им себе приятное, вот, вот так вот даже, запаха абсолютно никакого нет, возьмите на заметку, кто в своем доме живет, вообще, удобняк само то. Вот, вот это у нас печурка наша, тоже тут зелененькая шторчик такая висит. Все аккуратненько, все нормально, вот. Знаете, последняя дамочка внесла все-таки некоторое разнообразие в тему. Ну, чтобы это уж не было совсем так печально. Как видите, есть некоторые, кто добровольно ставят унитазы в своей кухне совершенно не понимая что это не гигиенично что яйца некоторых бактерий могут отлететь или распространиться больше чем на 50 сантиметров и метр это значит что находящиеся рядом раковина ну и все остальные продукты находятся не в безопасности и как можно додуматься самим своими собственными руками поставить Унитаз в своей кухне – это трудно себе представить. Ну, как вы видели, дамочка, все аккуратненько, все отлично. Так вот, о чем я хочу сказать в конце. Когда говорят, что такое деградация страны, до конца не понимают, что это такое. На самом же деле деградация – это противоположный процесс культуре. Культура всегда двигает все, что происходит в обществе. Не зря говорят сначала культура, потом экономика. Многие думают, что это слова ничего за собой не несущие. На самом деле это действительно, воистину так. А в обществе, где на культуру забили, где культуре не уделяется никакое внимание, а это, господа, не только музыка, произведение искусства или какие-то мероприятия, это в целом понятие культуры, начиная от образования, от общения, создания какой-то научной базы и всего прочего. Все это включает в себя культура. В таком обществе происходит обратный процесс. Люди как бы дичают, они деградируют, они не развиваются, культура их остановилась и начинается процесс регрессивный. Что будет дальше в этом обществе? Вот сейчас они додумались до того, чтобы поставить унитаз в кухне. И никого в этом помещении это не напрягло, потому что унитаз стоит, они с этим согласны. Если другие люди сделали какое-то самоуправство, ну, например, в данном случае закрыли дверь. Самое лучшее, что можно было сделать этим 13 человеком, это разбить эту дверь к чертовой матери. Либо показать этим людям, что они с этим не согласны. Но уровень культуры, вот это рабское восприятие жизни не дает людям сопротивляться, даже когда речь идет о элементарных вещах, связанных с выживанием, о своих детях. Они лучше пойдут в лес со своими двумя маленькими детьми справлять нужду, чем, например, совместно поломают эту дверь. Они на это не способны. В результате унитаз стоит на кухне. В результате вот всей этой деградации девушка, вполне себе еще не старая, то есть не выжившая из ума, восхищается унитазом на своей кухне. Это и есть, господа, деградация, которая наблюдается, которая идет. Она идет повсюду. Вы там или здесь будете замечать в России вот эти следы полной деградации общества. На таком маленьком примере, а таких примеров будет еще очень много, практически с уверенностью сказать, что у России нет будущего. Это общество будет только деградировать мы будем наблюдать за этим с тревогой или с юмором, это не важно. Главное, важно то, что процесс пошел в обратную сторону. Если в 21 веке Европа и другие страны стремительно развиваются и миром двигают идеи, то в России состояние по вот этому маленькому сюжету можно понять, что состояние хуже, чем во многих южноамериканских или африканских странах даже там до такого еще не додумались